ге ге Gu celebrate Gu, Gu, Gu, Gu, Gu, Gu, Gu Ah gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu Gu gu gu gu gu gu Эга-ге-ге-ге-ге-ге. А джё жё жё жё У тебя боже. моя козюличка. Мои звездки, маленькие звездки мои. Козя боже. Ой, кто там? Ой, все, все, все. Всё.